Видео озвучено не для продажи. Каналом Кирилл Грей. Ссылка на оригинал в описании. Все в полном порядке, и куда вы... Э, направляетесь в такую погоду? Джейсон, да, я забыл свое удостоверение личности. Можешь прихватить мне выпивку? Эй! Какого хрена? Да чтоб тебя! Это все, сэр? you you mm.